Кто? не не не, чуть чё? не надо свой чопик не надо свой чопик ну а чопик твою мальчуп это же не сучка ты сиди очень <сOR> разборчив <сOR>, да чопик ставил короче свой чопик какому то второму чупику и вообще получилось просто чпоково чпоково Всем хай, дорогие друзья, с вами я, Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить с вами криминальную GTA 5. Погнали! Итак, мы с вами пообрились, подстриглись, вот какая у нас клёвая лысинка, клёвая лысина такая, и бородка как у Уилл Смита. Очень-очень клёво, очень клёво смотрится, прикидончик такой, вроде как спортивненький, вроде как он прикольный, ну вот. Ну и давайте отправимся. У нас сейчас, что там у нас утро, да, получается. А, 10 часов утра, отлично. Ну помню, у меня какая-то сообщуха. Таниша. А, я не мы, Франклин. Я не знаю, зачем это пишу, но поверь, я не хочу возвращаться к тебе. Не хочу. Ни сейчас, ни потом. Ты это ты и в этом все дело. Я ждала, ждала, но ничего не менялось. А теперь у меня есть парень, и я наконец счастлива. Я столько испытала после смерти братьев и точно знаю, твоя жизнь не для меня. Я всегда это понимала, я слишком слаба. А, такая жизнь мне не нужна, я хочу чего-то другого, не денег. Похоже, я пишу тебе, чтобы попрощаться. Знай, ты всегда будешь мне другом, но не более того. Т. Так, я могу, смотри, ответить ей. Таниша не говорит так, сейчас сделай, что хочешь, но дождись меня. Нам суждено быть вместе, ты это знаешь, с любовью F. С любовью F, короче. У него какие-то напряженные отношения со своей Танишей. Ну вот, и давайте пойдем работать. Сжимай 2, три, 4, отпускай. ты вообще какая-то сумасшедшая? Ладно, мог с ним, пускай занимается там своими делами Поехали, короче, на работу Поехали на работу, нам он э, написал, типа Есть какая-то там маза да, Откройся, а ты Есть какая-то маза, короче, э, какая-то работенка Бизнес стоит, и нужно, короче, зарабатывать бабки Вот Так что, так что давай так Используй пригибаться, понятно а, Давай мы с тобой отправляемся на букву С Погнали уезжаем. Не, не, не, машинка, конечно, клевая, машинка клевая, прям, прям беленькая клевая, погнали. Главное не разбить ее, главное ее не раздолбать и все будет. О о, о, о, оки, оки. Все, погнали. Так, ну в принципе здесь недалеко как бы, как бы так. Как бы так сказать, недалеко. Эй, ваза! Чувак, ваза! А, мое парковочное место заняли. Окей, давай-ка я здесь сейчас припаркуюсь. Бог парковки. парковке. Е. Ебой. Ебой. Погнали. Так, что нам даст наш работодатель? Ча глянем. Ча глянем. Эй, Симон, как жизнь? Здравствуй, дорогой. Как я рад тебя видеть. Очень рад. Давай обнимемся. Слушай, чувак, мы ведь работаем вместе уже несколько месяцев, так? Именно поэтому я с радостью объявляю тебя работником месяца. Чего? Круто, да? Поздравляю. Выбрать было очень непросто. Yeah, me, Lamar, да уж. Lamar, я Ламар и Lamar, твой ты, двинутый ты, племянник Саша? Слушай, племянник, слушай меня, чувак, я большой, и все такое, но мне на, надо, надо расти. А то я только и делаю, что делаю что чтобы сделать, что и помыкать и с собой, ничего и в моей жизни не меняется. А слушай, мальчик, скажи, чего тебе хочется, я доступно объясню, почему это невозможно. Чего? Сегодня мы отбираем тачки у придурков, которые купили их за облачные проценты. А завтра... У нас большое будущее. У меня никогда не было черного сына. Но я отказался бы от такого сына, как ты. Тук-тук, Вигеры. Привет, Ламар. Привет, Сэмюэл. Как дела, приятель? Йо, брат. Наш Франклин стал работником месяца. Ты что прикалываешься? Чувак, нас обоих тут разводят. Да брось, приятель, серьезно? И это после того, как я жопу рвал на работе? Чувак, да забей ты на эту херню с комиссии, я пытаюсь найти для нас. Хернем, говоришь! Если ты херня, я хочу ее получить, мать твою. Я не насрать, о чем идет речь. Понял, да? Я всегда иду до конца, я играю по-крупному, иду на вс, на из тормозов. Если есть странная таблица результатов, я хочу быть на самом верху этой сучки. И чтобы рядом с моим именем стояла, типа, Ламар. Может, пойздт? В жопу следующий месяц, как насчет сегодня? Дай мне шанс. Сегодня пусто. Есть всего один байк. Придурок ни разу не платил. Его зовут Эстебан Хименес. Пляж веспучи. Постоит какой-нибудь банде? Когда он брал байк, мне и голову не пришлось спрашивать об этом. У нас есть дельцы. Работник месяца. Иди нахер, чувак. И пошли работать. Ты просто странный подхалим, Нигер. Едем веспучи. Веспуччи. Магеллан-авеню. Окей. Короче, мы теперь э, работник месяца. А интересно, погоди, а, а на фотке тоже с этой сбородкой, нет? Я думал, у тебя есть амбиции вперед. Засранец, что он там? По что ли закрылся? Мы забираем банк, или что? Забираем байк, забираем. Погнали! А свои я на своей тачке поеду, что ли? А если ее разобью? Э! Может что-нибудь другое выбрать, нет? У нас на работе работа стоит, нигер. Как стоит, так и пойдет сейчас пойдем. Мудила, который забрал байк, Вага, скажется. Латина с татухой на морде? А, это он. Кореш, я не хочу ушники прятать, нехорошо? Нигер, дай мне насрать. Мы ведь, черт вы Симон нам за это платит. Мы же не девочки-рамашки. Насчет тебя, я не уверен. Не, очисть, конечно же это крутой чувак, у кого еще может быть избыток бабла и нехватка мозго мозговых клеток. Он только что заплатил двадцатку за байк. 20 кусков, невзнос, 3 косаря. Yeah, Черт, Блэк, э, ты, наверное, не навороченный. Все эту тему замутил нар наркодиллеры. Слушай, братан, действуй тихо. Вошли, вышли, никаких сцен. Постараюсь, кореш, но я же шумный, истеричный, наглый, сумасшедший, жадный мудак, который просто обожает стрелять. И ты любишь меня за это. Точно, Кореш. Люблю прям до боли. Все, погнали, короче. Это Симон забавный, чувак, жаль, что когда-нибудь придется схватить его за яйца и сжать посильнее. Ты совсем охренел, мудила психованный. Вот так ведь она и бывает. Работаешь на кого-нибудь, типа завязываешь отношения, а потом он просит тебя о чем-то за Ну Мы с ним ругаетесь, парень получает пули, и начинаешь ну, все заново с другим чуваком. Ты где-то его нахватался? Не, это не моя тема. Чувак, как же тот парень с глазом? Ну тот, который жил неподалеку, Маркус. Ты долго для него дурь, а потом он получался по заслугам. Это другое. Гитаряна, я, я тоже не хочу мочить. Мне нравится этот кореш, но, по-моему, это неизбежно Слушай, бро, на этот раз все по закону Честный бизнес, так мы поднимемся в обществе Серьезно? Это лучше, чем когда другие чуваки поднимаются за счет нас Это реально, чувак Реально спора нет, но как-то вдруг Дом верится Хочешь поспорить? Я приму твою ставку, чувак Че, апачи, апачи все-таки зазартный, Если бы ты в резервацию б, работал бы в казино. А, шел а, бы. А, правда, они бы б... вышпорнули тебя за то, что а ты жульник Ч за расовый стереотип, это оскорбительно, нигер? Меня очень обижает, твоя нетерпимость. Все, не они задолбали болтать, короче. Все, погнали. Так, ладно, по тротуарам. По тротуарчикам. Ой, народ, извиняюсь, я кому-то там ногу отрезал а, а, а, проехал по ноге. Окей, okay. так А тут уже путь, по-моему, не близкий, да, получается Мимо, смотри, как, кстати, мимо оружейного магазина будем проезжать Не знаю, может пушку купить, заехать? Хотя у меня баблата нет Ладно, хрен с ней Хрен с ней Я думаю, нам все э, дадут, как бы, по ходу сюжета все равно Прийти в магазин, закупиться, вот Когда нужно будет Пока молчат, поэтому... Тратиться просто так не будем, денег денег и так мало Вот Так что так, я думаю Будет Будет как-то так Так Ну я прям водила от бога прям. Смотри, ну смотри Ну подумаешь, там чуваку, короче, пятку Отхерачил вот так-то еду, смотри, просто красаучик просто всех объехал ни разу машину не поцарапал окей okay, вот мы и прибыли Байк должен быть в одном из этих гаражей должен быть Это тема всей твоей жизни так следуй за ломаром. ну давай ламар куда веди куда-нибудь чтоб перелезть повторяй за мной Эй! кажется этому психу что-то нужно алкоголик и кореш ты чё Прочь, прочь, от меня, агент Ты Зафо! Ты что, думал, мне нужна твоя жопа? Пьяный нигер. Че ты пьяных-то трогаешь? Спокойно, нигер! Он же. он же. Он же никого не трогал. Да? Ты же никого не трогал? Да, вот так, двигай мудила. Мне это совсем не нравится. Вообще не нравится. Надо, чтобы все прошло гладко Все, что у нас гладко тут, это твой лобок <laughs> Что же я такого затворил в же что ты меня наградил знакомство с таким дебилом Это обычное дело, расслабься Эти вагасы похожи на обычных чуваков в этом переулке Черт, мы в Веспучье Не в той части Веспучи. Ты же знаешь, бывают кварталы и кварталы эй, эй, эй, эй, стой Наверное, он в одном в одном из них Так, обыщите гаражи Окей Сейчас поищу. Так. тут у нас, тут у нас, наверное, другом, о, броник, если там нет, броник, ништяк привалило, броник нужен, так, что у нас здесь, давай взглянем, диван, ё-моё, он здесь точно, говорю, диван, никому не надо диван, продаю не за дорого, тебе, Ламар не нужен диван, ну, смотри, он загляделся на него, смотри, <смех> well, Думаешь, этих раскрашенных уродов волнует там что-то бла-бла-бла Так, значит, здесь, раз... Ä... Yeah, да, вы полностью издеваетесь, нет тут here, никакого сраного байка no shit, В натуре, нигер. ниггер Эй, мы видели, man? как yeah. вы пытались yeah. там oh, что-то сломать this Видели этот ствол, а? Вот дерьмо Эй, валим, ублюдок Эй, куришь? сюда, сюда, сюда Мне только пальбы для счастья не хватало так, пушку взять. Окей, сейчас начнется что-то интересное. А, так, пушку надо выпрыгнуть, да? Да, блин. Вот, так, давай. Мррр. Киршутик готова. И... А, так. Блин, точка такая маленькая, вообще не ви не, ви не видно, куда я целюсь. Марафака. Да выйдет из туалета-то? Мочи их. Я бы замочил, но он там в толчке сидит. Ах, ты мне плечо прострелил. Засранец. Все, готово. Надо перезарядоч... перезарядочку. Перезарядочку. Опа. Опа. Опа. Опа. С автоматом, чувак. Опа. Был. Опа. Больше его нет. Так, окей. Блин, точка такая вообще реально маленькая. Я смотрел, короче, в настройках, там, по другого перекреста нет. Крестиком было бы удобнее. Ух ты, там хрена, там забора снесло. Охрененно. Так. Ты его не добил, э? Опа-опа-опа-опа. Кто-то там сваливает, сваливает. Тут готов, да? Я его убил. Так, бензин... по бензиновой дорожке, можно поджечь ее. Какой бензиновой дорожки? Где? Вот это? А где бензиновая дорожка? А, о, бензином дорожки Ни херена. Я взорвал машину, короче. Странно, что и легавые-то не лезут. О, погоди, погоди. Нужно патрончики собрать. Патроны на вес золота. Патроны всегда нужны. Опа, погоди, добудьте, байк. Сам что, чувак, на байке угнал? Надо, короче. Валит. Не смотри, все подмышки отстреляли. моих подмышек месячные, походу. А, ты поведешь, да? Конечно. Кто же еще? Моя тачка, я рублю. Так, окей, погнали. Давай за ним. Ща мы догоним. Блин, он так далеко угнал, смотри. Сейчас мы его догоним. Погнали. Главное тачку не разбить, где. Я больше всего переживаю за тачку. Причем так, так, так как я вожу, это будет просто дичайше, дичайшая погоня сейчас будет. Да не уйдет, не уйдет не сын, ни сэ. Сейчас мы его догоним. Так, он там свернул, короче. А, здесь вот, вот здесь. Так, это не тот байк. Сюда. Сюда. В смысле я его упустил? Не надо, я еще не упустил, вон он. Да твою мать, моя машина. Не... У меня нет столько денег, чтобы ее ремонтировать. Нет. Так, ладно. Да твою мать, а? Твою-то мать. Эй, чувак. Давай. Может его застрелить, а? Вот так тебе. Есть. А, бери байк, кстати, все возле мойки. Пипец, ты пипец, ты посмотри на мою машину! Твою мать! Э, -э, -э байк не трогай. Байк мой. Байк мой, если чё. Погнали. О, фу, оно весь в крови. Байк, ты весь в крови. Окей. А куда мне, к всему надо вести, что ли, этот вайк? Получается, да? Странно, что даже такая перестрелка, такая дичь происходила, и легавы спят. Опа. Сраный фургон, сраный фургон. Так, ладно, погнали. Дальше. Нормально, я живой, я живой, со мной все в порядке. Эй, эй, чувак, подвинься, моя дорога. Моя дорога, у меня байк, моя дорога. Окей. Блин, далеко же уехали. Отвали ты. Подрезает тут еще. Подрезают. Окей. Да в смысле? Мы не к Симону что ли везем? Вроде это... По мостику такому мы не проезжали. Или проезжали? Или я заболтался тогда просто что ли? А, ну да, к Симону вот. Симона! Бля... Девушка моя мечта работодатель моей мечты бро я пока что не могу с тобой тусоваться а, ты же психопат у тебя крыша совсем отъехала Никки! Это во мне кровь апачи говорить. Тебе повезло, что я не пустил вход что-то там и не содрал твой скальп. Слушай, вовчь большая жопа. Мы не можем конфисковать имущество жмурика, ну значит, мы и не будем это делать. Имущество я оставлю себе. Скажи Симуну, что не смогли его забрать. Сам скажи, крити долбаный. В смысле? В смысле? Он, заб... он Он просто забрал, короче, байк себе. В смысле? Какого нахер черта? ты о чём вообще? Так, а по мере прохождения сюжета линии игры в режиме режиссёра, редактора Rockstar вам станет доступны новые уникальные актеры, понятно. Лос-Антоса, о, моя тачка, Ламар, спасибо, хоть тачку у меня отремонтировал, чё сказал? Чё сказал? Я могу с ним, по... а, смотри, я могу с ними поговорить. факов. Сон ты, Слышь? Э, э, э, э, хорош, хорош, толкаться, э, ты чё? Там на тебе в яйки, а я там кошку какую-то убил. Я вместо чувака, короче, кошку убил. Что за? Так, окей, мне пришли сообщухи, всякие разные. Ламар, Дружбан стреч выходит на свободу, стреч, отсидел свое, мы теперь мы тебе звякнем чел. Какой-то стрейч, короче, вышел. Стрейч. Знаешь, так, есть такая пленка, короче, которая заматывают э, всякую дичь. Стрейч. Так, э, Таниша. Нет, ты ошибаешься, нам не суждено быть вместе. Пойми, за все приходится платить. За свои решения ты заплатил, потеряв меня, и это уже не исправить. Надеюсь, у тебя все получится. Ты мой друг, но мне нужна настоящая жизнь. Ти. Так. Э, Таниша, я понимаю, ты переживаешь, но знаю, я всегда готов тебе поддержать. Так будет, так будет круто, да? Так, мы ответим, так будет круто. Окей. Смотри, там на карте появилось, короче, какой-то знак вопросика. Давай сгоняем. Да что ты, ну, блин, я, я, я знаю, как при... прятаться. У меня все X, X, X, X. Нажми X, нажми X. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так, хорошо. Так, э, что здесь? Эй, Франклин, иди сюда, позволь мне скрасить твое одиночество. Вот та телка, что ли? Мы твои, да что с тобой такое? Со мной ничего не герт, черт. у тебя не очень. А, Дживи, где ошивается? Курит! Ну, а как же ты? Ну, я как бы бросила. Почти. Ясно, все с тобой. Но Джей Би, он все потеряет. Он потеряет дом. Ты втыкаешь э, бизнес. Все, Нигер, он твой кузен. Ты же говорил, что он мне не кузен. Ну раз ты так... Гад, да, ладно, я ни не знаю. Это просто. Если Джей Би, там что-то... Ну давай же, помоги, давай, блин, давай. Ладно, короче, не надо что-то помочь. Я все ему покажу. Давай быстрее у меня дела. Нигер притормозит, Аниша была права. В смысле-то ниша была провода? Тебе чё? Тебе в лицо дать, что ли? Так, где твоя тачка? Да ты слепая, наверное, да? Подождите Тоню. Тоня, блин. Тоню. Так, куда мы едем? Грузовик на штабстоянке Дэвис. Как же я вязался в это дело. Франклин Клинтон, мы оба знаем, что ты на меня заглядывался. Не, ты точно под кайфом. You, говорю тебе, do с этим дерьмом я завязал. I mean, а, ну, то есть, Now беру и иногда ничего просто для вкуса, But а так well, у меня well. все нормально, сам видишь. Да, я вижу. Как скажешь, сестренка, двигаем. Это сестра? Это его сестра, что ли? Ну, ладно. Ладно, какая бы ни была сестра, это сестра, какая бы ни была. Конечно, это хреново, что она... А, Балуется наркотой. Но. какая не была сестра, она сестра. Так, куда? Сюда мне надо. Уйди, уйди, уди. Уйди, я говорю. А ты куда прешь? Ты что, сам бессмертный что ли? Ты ноги отдавить. Вот грузовик JB. Поехали зарабатывать бабло. О, что мы, что лапки будем зарабатывать? Окей, погнали. Ладно, давай, погнали! Ты так и будешь там в идти? Или ты можешь запрыгнешь, грузовик? Тоня. Тоню! Давай, давай, быстрей! Окей, ладно, поехали. Называю 29 свежий прием у нас брошен автомобиль на Сан-Андреас Авеню. Йоу, мы займемся им, как тот урод занялся твоей мамашей. Повторите, я не раз решал Идет это Тони, и мой пацан Франклин. мы подменяем JB. А, я понял. Привет, Тони, Машина развалюха, стоит там уже несколько дней. Конец связи. Понятно. Ржавая все должно пройти, отлично. Ладно, понятно. Короче, ясно. Едем забирать какую-то машину. Никто ничего не видел, это несчастный случай. Он сам бросился под колеса, я не виноват. Это <laughs> то, что я Кто-то, кто-то ну это, короче. Ладно. Так, доберитесь до обрушенной машины. А эта корыта может быстрее ехать? Я же так понимаю, здесь задания, они все, короче, на какое-то определенное время. Если я буду э ехать, допустим, по тем же правилам, да, то... Время выйдет и я просуру задание. Я так, ну, я, я так предполагаю. По крайней мере, по-моему, в старых частях так было. Или я что-то путаю? То, что я как-то помню в Сан Андрейс или в I не помню, там что-то, короче, пытался по, по правилам, короче, ездить. И мне сказали, эй, чувак, все так медленно, короче, давай ты заново задание начнешь, а? Ага. Ну, давай okay, давай. так. так вот, сокращаем. Так, где? Sure где машина? Вот эта машина? О, погнали. Right так, медленно and... встань на место. Надо, короче, подъехать, я так понял, да? Вот так, вот так. Давай-давай, малыш, осторожно. И так, и что там было? Поставьте его так, чтобы его задняя часть была на одной линии с нужной машиной. Так, и что там? Машину можно подстеплять крючком сзади или спереди. А как? На какую кнопку? А, о. Не понял. Теперь, наверное, надо поднять, да? Понятно. Блин, никогда не думал, что в GTA буду работать, короче, на эвакуаторе, блин. Вон погнали. Так, у меня проблесковые маячки, так что рассосались быстро с дороги. Видишь, я везу груз, короче. Эй, пропустили? У меня опасный груз, у меня ржавая точила сзади прикреплена. Давай. Так, так, таксисты рассосались быстро Погнали, погнали, погнали Устроил тут пробку Нечего тут Нечего мне на дороге стоять Воу, воу, воу, ты что там так дрифтуешь, э, чувак? Опа, смотри, самолет Хорошо Так, куда мне? Мне надо... Заехать, okay, наверное. Вот truck, сюда. Really да, слышь ты там? Right так, куда? Вот сюда надо. Я понял. Чудок, престол! Чудок, эй-эй-эй! Да, уйди ты! Слышь? Уйди, дай мне припарковать машину. Ты, блин. Их там двое причем. Да твою мать. What the fuck? The В смысле, go, go, Уйди нахер. Где второй? Эй. А где второй? Все, он был один? Ни хрена такой просто приехал. Нормально так заехал. Окей. А теперь надо, короче, мне как-то... Машину Припарковать Ну я Перный театр Вот так, вот так, вот так Давай, давай, сейчас вот так вот проеду, короче И, опа, опа Все, дорогой, отцепить тачку О, Отлично Так, отцепить тачку, надо, наверное Вот так, да, сделать На аж, отцепить тачку, окей все отлично Anything you need, you holler at me. а как не поднять то Now, так выполнено так да, хорошо ладно так припарковано отлично так одолжение выполнено хорошо Эй, это тоня у тебя много знакомых, пойми, Тоня. Ага, подруга Дживью, у него на мобильнике закончились бабки, так что он попросил меня сказать тебе, что работа выполнена. А, да, ты войди в ID положение, чего какая аллергия замучила. <laughs> аллергия? Это теперь так называется? Окей. А, не, если бы он был по этой теме, я бы это знала. Ему дай бутылочку холодникавой сигареты, ну и может там что-то, но в это все да у этого нигера про труд давай дисциплина джей д нет джей д б в общем ты понял он всегда доводит дело до конца ты же меня знаешь я бы с лентями не связалась я ему передам не бойся все будет сделано понятно короче ну стой короче тут смотри какая луна окей okay. окей okay. так Опа, Таниша опять что-то написала. Таниша что-то написала. я по -про прочитаем, погоди. А так, а я тебя как друг, но не больше. Если тебе это мало, значит мы не сможем быть друзьями. Я выхожу замуж за хорошего, реального парня. Надеюсь, ты за меня рад. Надеюсь, ты знаешь, что мне нужно именно это, Ти. Короче, понятно, я проигнорю, не буду ничего ей отвечать. Иди ты лесом. Окей. Okay. Так. Что у нас там появилось, короче? У нас появилось, смотри. Äh, еще одна чудаки и прочие незнакомцы, да? Еще одна появилась. Ф. Uh, Франклин, типа, да. Он, ну, поехали домой, короче, как раз, как раз в вечер, поехали домой съездим. Что там у нас? Что у нас там интересного сейчас дома будет? А бабосов-то мы заработали или нет? Погоди, сколько у нас бабок-то? А, 323. Как, как было, так и осталось, блин. Или 330 у меня было. Откуда у меня 7 баксов делось? Чё-то не понял. Не понял я! Так, окей. Хорошо. Паркуем. Все. Ништяк, теперь машина никуда не денется. Ну, в принципе, она, наверное, и так не денется, потому что она, это сюжетная, наверное, машина, да? Нашего главного героя. Окей. Давай взглянем. И прошло утро. Дорогая, ну, конечно, я просто... Ну, знаешь что? Я уже начинаю терять там что-то. Даже не представляешь, как ты с этим справляешься. Ну, конечно, я справлюсь. Я ведь женщина. Золотые слова. Дорогая, я сделала все, что могла. Но ты ведь знаешь, какие могут быть э, последствия там. Подожди, о, дорогая. Э, это да, сколько же еще? Мы пяти метров э, ярдов не прошли. Ну, я знаю, просто спросила. Это же духовная прогулка. Укрепляет и тело, и душу. Молодая вещь. Мы, женщины, не шагу назад. Мы, женщины, дорогой, поганый патриарх. Мы, женщины, услышал наш зов. Мы, женщины, услышал, быть свободны, знай, мужик. Мы, женщины... Твою мать. Фрэнк, это твоя тетя? А <реша> тетя? Ага, слава богу, кажется, я скучал по этой <реша> дурынде. Теперь она увлеклась духовными прогулками и прочей херней. Она просто... Эй, эй, -э -э -э -э -э -э, что же ты так просто свою тетю там? Она же... Она же охранительно крутая. Пошли. Куда? Нам нужно собрать какое-какое какое добро за угол, Поговорим на ходу, нигер. А чё, поехать нельзя? За угол? Вместе с Чопом? Жердя, тебе ходить нужно. Ну ладно, долговязая скотина. А чё, с собакой? А, нормуль? Мы с собакой были. Эй, Чопик! Чопик! Давай, хоришь. время идет, двинули! А, не вопрос, но что ты задумал? Похищение балбес. Помнишь, Ди? Того тупорылого кента из балласта? Чувак, я же сказал, никаких больше странных гарнцев разборок в стиле ретро. Я просто хочу зашибать бабло. Будут тебе бабки, чувак, я, я никаких гигантских разборок, просто выглядеть будет похоже Здорово, мать его, моя тетка будет счастлива, кореш Она только и ждет, чтобы я сдох, и тогда она живет в волю в этом странном доме Ты поведешь В смысле ты? Он же, в смысле, он сказал это Пешком за угол, ты поведешь, главное Нормально, фургон откуда-то уже на был. Давай, фургон, чувак, фургон, хороший мальчик Окей подождите сломар. <laughs> Чупик сидит. <You're> <laughs> Чопик. Едем на Бульвар Вайнвуд. Окей, поехали. Так, осторожно, расступитесь. У меня собака. У меня злая собака, короче. Выпущу, за жопу укусит, мало не покажется. Так, Вайнвуд. Наверно далеко. Вайнвуд почти как Голливуд. Опа-опа-опа-опа! Как ты думаешь, этот хрен Симон он забудет с собой? Да Симон вообще на страсть по-моему А Чопик там сидит и кайфует, просто его везут, он кайфует Чопик Ну надо что так собаку назвать Чоп ты назвал себе собаку так э, Чопом? Все что это ты услышал, Чупа? дебилы. Так, ладно. Мы почти приехали. Чуп хочет выразить свои благодарности. Куда вы начать? Кого? Да что вы все под колеса лезете? Уйди! Эй, как дела? Разве крошка лает? Ага, черт, и все. Я же просто хотел тебя окликнуть. И? Ничего тут никого... Ничего тут никого откликать. OG, ну что же это такое? OG, И что? что? Какого хрена, Никер? Тут миллионы таких гангстеров. А что если запихнуть е в жопу таблеточку экстази? Что? <laughs> ты потом еще умолять меня будешь, Зайка? Это отвратительно! Эй, как оно? Ч за дела гангстерам уже никого, никто не дает? Да пошел ты нахрен! Я с чем берлайнами телками не делаюсь! Тут вообще ничего там, что-то заткнись Да пошел ты, нигер, да пошло на все. Эй, вы же вроде в дезаконах Ну да, мы ему такие в расписанных масках Ну ты чё тут, нигер, а? Ты стукач, что ли, а? Сучи, нигер, да пошел ты, нигер, а, я сваливаю Да пошел, суки, давай, давай, давай, пошли Что за ним, короче? Скорей, фургон Окей, погнали Это опять на... на а, опять на мотопедке, а я, короче, на фургоне еще. Пипец, он пока разгонится этот фургон. Вы что, издеваетесь? А тут по спортивным короче, таком байке. Мне еще в бочину... Да что? Да... Прекрати! Хорош! Зато не помялась, смотри. Мы в бочину так жахнули и не помялась, ничего. Так, окей. Давай. Разогнались. Разогнались. О, я его вижу, я его вижу. Чего? Надо сбить, короче, убить также, да? Давай просто пристрелим. Нет? Или догнать надо? О, ты предупреждай, пока, когда пару, пару, пару, пару. Ману, мануфак. Не, я так его буду долго догонять, короче Это просто какая-то дичь Это просто, не знаю, ну это нереально Он на байке, короче, а я на фургоне Это вообще какой-то бред Моя бы тачка еще, знаешь, пошла, да Она более такая скоростная, но фургон это вообще просто Какой-то отстойный отстой Да что, блин? Прекрати Он свернул туда Да я в курсе, ни хрена там, смотри Автобусы Ч это китайский квартал? Ух oh, ты, нихрена Чёрт, ему хана Бери Чёпа и беги за этим придурком Слышь, Никер, а чего тут расселся? Давай, чё, давай, хватай его за задницу Фас этого ублюдка, чё А, нихрена, он убежал, смотри, он живой Вот, короче, это ч, блин, автобусная, это Стоянка, что ли? Чё столько, блин, автобусов What the fuck? I thought you was original а это что, чувак лежит? Ты загорал, что ли? Yeah. Так, чёп, давай, окей, okay, погнали Чем мы паркурим, что ли? Pay, Паркуру я pay. умею, да Паркур это моё, да Лопс Лопс no Ну чё, пью, моё Ух ты, ни хрена себе, я думал он перепрыгнет yeah. Поезда? Давай-давай-давай-давай О, смотри, он упал Надо это, догнать а, Если вы выдохнете во время бега скорее начнет снижаться здоровье Ни хрена себе Так, ладно О-о-о, куда поехал? Слышь? Э, э он, он свалил Твою ж мать Давай, малыш, найди этого придурка Да ладно, я еще и собакой буду управлять ха Ни хрена себе Возьми его след, чоп. А, чтобы наиболее подходящий груз надо, понятно. Причем я не управляю чопом. Я, я чопом не управляю. Он сам бежит, я просто из его глаз смотрю и все. Так, ладно, что там от товарные вагоны открыть? Попался. Какого хрена ламар Погнали Давай, давай, давай, псина Да ты будешь? Нет Че ты? Че Слышь Хорош нам рычать, давай беги Да в смысле, он так и будет долго? Че, я с тобой пошли Давай разгоняйся Ну, ускорься О, типа туда? Куда побежал-то? Эй, Эй, малыш, ты куда? В смысле? Разве это похоже? Что? Не, не, не, чуть чопик, чё, чё, не надо свой чопик, не надо свой чопик, ну, а, чопик, <laughs> тут... <laughs> чопик, <laughs> <laughs> твою мать, тоже это же не сучка. <laughs> ты сиди очень разборчив, да? О, чупик ставил, короче, свой чупик какому-то второму чупику и вообще получилось просто чпоково, чпоково. Что? Чупик, уйди. Чупик, отвалить него. Чуп. Пошли искать парня, чупик, блин. Погнали, хорош, хорош, хорош. Вы еще слепнитесь тут. Твою мать, я не оценил твой энтузиазм, ладно, блин, променял поиски чувака на секс с другим чопиком, ладно, давай, он по-любому здесь, не дергайся, сука, я все равно тебя найду, ублюдок, чипа можно дрессировать, короче, написано. Что он там все закончил? Ч чопаться? -то. А все, он закончил чопаться. Давай чоп сюда. Вот я тебя и нашел. А, во, все хорошо. Боишься собак, ниггер? Че? Да пошел ты. Не надо его трахать, просто сваць его за задницу, окей. Вот ты и попался. Вот ты и попался. <толкный> Эй, чувак, иди-ка сюда. Черт, я не хочу завязаться с чем берлинскими кентами. А мы сами по себе. Что за херня, чувак? Черт! Эй, Ламар Дэвис, это ведь ты, Нигер. Хватит болтать, Нигер. Залезай внутрь. А это ты, Нигер. Чувак, ты долбаный идт. Давай, давай. Черт, давай. Сереги его. Ладно. Так. если Чипа не дрессировать, он пойдет под авроровую дорожке. Окей. Так, отвези ты в дом Ламара. Окей. Нарис там ты... чепик улыбается, смотри, сидит. Что? Что так? мы? You you Не, конечно, чоп, да, дал, да, дал жару просто, дал well, жару. <laughs> Не ожидал такого. Yeah. Да, блин, сколько какое движение, то mm -hmm. нормально mm -hmm. просто, mm -hmm. они как, как, как mm -hmm. пинг тут играет. Копа, смотри, проехали, да? кому-то звонит. Mm -hmm. Кому-то звонит. Mm -hmm. Что там, ваш парень Мас? Он чё, он, он типа хочет этих, что ли, какого, типа вымогательство? Или чё? Я так не понял. Типа похищение, да, и типа выпук. За жопу же схватит, а? Узнают и за жопу схватят. Так, куда? Погоди. А, во, пошел ты нахрен, мудак. Что за херня? Да ну нас всех, скоро свидимся. Ты жив только потому, что мы пожалели твой задец, не забывай об этом, чувак. Да пы, В смысле? Я же сказал, проваливай, сука. Ну и дерьмо, подбрось меня. В смысле? Я не понял. Мы столько жопу рвали, чтобы его сводить и похитили, взяли просто его отпустили. Че за All over, так, вот это. Куда его отвести-то? Ah, so. right, Вс, давай, давай, иди, иди, засранец. Сам ты засранец. Берегись, парни, из балласа, они будут тебя искать. И купы тоже будут тебя искать. Как страшно, мать твою. Я ведь ганстер, мать твою. Гангстер Я могу за себя постоять, брател Хрена лысого ты можешь. Ну да, какой-то вот этот ламар, он какой-то обезбашенный, да? Какой-то, блин, вообще. Ну, не в плане то, что обезбашный, нет. А, я понимаю, там, знаешь, это ганстры, все дела там. Вот. А... Так, домой едем. Ганстры, там, все дела, короче. Но, блин, надо когда быть продуманнее. Вот. Я так понял, короче, позвонил, типа, по телефону. А, Франклин... Вырвал телефон и выкинул Потому что побоялся, что вычислят, короче, балласт их Вот И накостыляют им-то. Так Нафига мне этот фургон, короче Надо, короче, его вот заныкать Давай вот сюда вот. Чё там он там прислал мне опять? Ламарт задрал Куриш, ты видел этого обезьянного чувака, как он фигачит свой стрит-арт по всему городу? Реально, чем у тебя чувак офигенно рисует жопу? Что, блин? Твою мать, ты что, охренел? Э! Погоди-ка, на тебе Я тебе сейчас, слышь? Я тебе сейчас твое лицо на жопу натяну Не охренел ли? Чуть тебе тоже надо, что ли? Вы что, охренели? Эй, пацаки Нормально, так Сподтишка просто мне в ухо. Какие нахрен копы? Все, я домой. Я домой. That... Почему тебе все время надо поднимать такой... Че там? Кого? Че ты там машешь -то? Ты что здесь сидишь -то? Телек выключим, главное, сиди там что-то. что ли? Ни хрена себе вентилятор. Нормуль. Так, надо, короче, давай. Аптечка. Пивасик. Вот. И, наверное, сохраниться надо. Хороша, да, пошла? Отлично. Так. Мне что, фингал поставили? Я что-то не понял. Не. Что-то показалось, что... Фингал. Ты сегодня не прикроешь мне ужин? Да иди ты нахрен. Второй раз тебе повторяю. Так, ладно. Ну-ка. В смысле? Что ты делаешь у меня дома, а? Твою мать. Уйди. Какого нахрен? Что за бред? Ты как? Уйди. Нахрен. Вы чё, блин? Какого нахрен хрена вы у меня дома-то? Вы не охренели, эй? У вас есть ордер? Твою мать. В смысле? А чё, а чё менты-то ко мне домой-то забежали? Не охренели ли? Что вам нужно у меня дома блин что вам нужно у меня дома там? что за бред пошли нахуй видишь у меня четко здесь ну просто мне двери запилили тут а что произошло так окей мы в больнице да Обычно, я помню, там что то пропадало оружие, нет, здесь не пропало, смотри. 15 баксов у меня с... ты взяли. Чуть как, hey, кореш? Слушай, hey, чувак, придется зависнуть от right? твоей берлоги, ништяк? Yeah, man, не вопрос, cool. лучше места не найти. Anyway. <laughs> <laughs> а, будто, будто там никто не стремится like надрать твой oh, черный зайец, брехня это, ниггер. Просто пригляди за ним, ладно? Конечно, чувак. Отлично, у меня сли... Ух ты, ни хрена у меня оружие. Так, окей, что у нас теперь Я там видел, короче, по-моему, сохраниться можно, да? О, сохранение, хорошо Окей, друзья Вот, на этом я закончу Уже серия что-то подзатянулась, по-моему Вот Немножко длинноватая такая получилась. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, все ссылочки будут в описании под видео, вот. И с вами был Валерий Хаус, и всем пока!